Нашу очередную статью мы начнем со стихотворения «Тодобичик». Серебряный ручей, Зая пандита, древних книгачей, Тобою ода мудрости пропета, Высоким взором пламенных очей Всю письменность Китая, И тебе-то ты обозрел. Все взвесил на весах, Шаги судьбы выслушивая четко, туша твоя, орлица в небесах, Качала крылья веры и рассудка. И новые для мира письмена, Витые, как струя, как ветви ивы, Летящие, как гривы скакуна, Как выдумки красавец Прихотливы. Ты забрём, чтоб слово языка Вошло в скрижали наравне с другими, Чтоб навсегда умелая рука Связала звуки узами тугими, Лишь связки формы слово обретает. И новый смысл, И новую загадку, И долгие века переживет И ляжет прапраправнуку тетрадку. четыре века в сумрике на кей скрепили перья, Грая вещи ворон, то дубичик, серебряный ручей. Все так же чист и многозвучно полон. Автор стихотворения Соловьев Александр Анатольевич, известный астрофизик, доктор физико-математических наук, поэт и переводчик, член Союза российских писателей, родился в 1946 году. Автор поэтических книг «Звезд рассыпная соль» и «Созвездие земного зодиака». Одно из прекраснейших стихотворений, которое написал не представитель калмыцкого народа. «Богатое письменное наследие наших предков очень сильно повлияло на российского автора-физика и поэта. Он возвышенно воспевает оду в честь наследия айратского ученого ламы Зая Пандиты». Масштаб влияния Зая-пандиты очень трудно оценить не только в истории аэратов, но и в мировой письменной культуре. Зая-пандита и его ученики за период с 1650 года по 1662 годы перевели с тибетского языка 210 книг, причем различного содержания. Лично Зая-пандита перевел, как сообщает нам Раткунбхарда, с тибетского языка на аератский примерно 177 произведений от буддийских канонических энциклопедий из Ганджура и Данджура до философских и медицинских трактатов, научных знаний в области математики и физики, сборников, легенд и так далее. В этот список входят известные книги по литературе, аератские версии древнеиндийской, рамаяны, сборники индийских сказок, панчатантра, Суциту Кюр, отдельные главы китайского романа Си Юй Ци, тексты различных притч и огромное множество прекраснейших произведений. Вот комментарий из книги «Лунный свет» о влиянии и отношении народа к Зая Пандите. С твердой решимостью, обучаясь в монастырской школе, Зая Пандита достиг пределов знаний, возвратившись на родину и переводя Повеление Будды он распространял религию всеведущего Будды. За то, что возвышая религию Будды, возбуждал у всех благие устремления и удовлетворял чаяния, обладающих счастливой судьбой великие и малые найоны, а также хувараки и миряне, знатные или простые ли, все почитали Зая пандиту украшением страны. Вот для наших предков кем являлся Зая-пандита. Но зая пандита Намкай Джамцо покинул свое тело в 1662 году. Оставил свое наследие нам. Очень многие из нас читали легендарные произведения Достоевского и Чехова, а также многие восхищались Шекспиром, где переданы краста великого могучего русского и величайшего английского языка. Но кто читал айратские произведения на Дубичик? Именно там хранится очаг мудрости и генетический код наших предков. И именно там вся айратская ментальность и непобедимый характер. На Тодобе писали и после Зая-Пандиты, где передавали нам потомкам всю несокрушимость предков. На самом деле даже десятки научных докторских работ не смогут передать масштабность роли Зая-Пандиты. Но простой человек, потомок славного иратского народа, сможет осознать всю глубину. Но это осознание будет внутри каждого из нас. Кстати, в свое время, когда Тодубичик распространился у наших предков, то практически все аэраты сплотились, как крепко сжатый кулак, и мы, потомки калмыки, обязаны вновь восстановить и распространить Тодубичик. И станем вновь едины, как прежде наши предки. В письменном наследии и заключается несокрушимая мощь,